Элементарными называют частицы, которые невозможно разделить на составные части. На сегодняшний день обнаружено около 400 различных элементарных частиц. Фотон, электрон, протон, нейтрон, нейтрино, мезон.